То есть... Ага. Нет. Я, я а, такого дебилизма давно не видел. <Illum> <bedrooms> Имитация. Чтобы... ]Right, чтобы это было, то есть... Я в лицо светить не буду. Ладно, буду. Главное, чтобы это было, чтобы это работало, чтобы это люди поняли, то есть... Хорошо. Те же огни... Вот так. Порез здесь нанесем еще один камеру. А что, покажем, как наносятся порезы на человеке. Пожалуйста, порез. Так, то порез есть? имеется. Кожа, кожа разошлась. Глубиной, глубиной 1,5-2 сантиметра. Ко кости не повреждены. Поврежд... А, все это дело, то есть, когда происходит, если это бой, или какие-то вещи, то есть, все это дело можно прикрыть. То есть вот, вот ты поступил, все. Четко. Ты в это время, также, если у тебя автомат или что-то еще в руках, шуток, ты можешь вести бой, что-то, все, что угодно. То есть в это время либо боевой конфликт, либо он кончится, либо ты позовешь товарищей да, либо вытящит. Либо как-то вот, то есть вот так. Угу. То есть ты четко конкретно место же, -то прижимается место пореза. Точно, Точно так же можно пережать, то есть вот.. То есть вот все четко, угу. понятно, да? То есть э, ваши колени, ваше тело может служить хорошим и элементом. Да. Так, а теперь, когда уже непосредственно дошли руки до починки бедного кура-человека. Держи, ты теряешь кровь. Поехали. Не, врачам вот. ржать то есть, можно. То есть, можно. А, если идет конкретная то есть, -то тема, то есть идет вот, то есть, наматывание на палец, поехали. И быстренько. быстренько. За, за, запихивается бинт, назыв... проводится так называемая вот. тампонада. То есть, а, происходит, да, то есть, именно надо остановить кровь. Вот. Сверху накладывается, например, тот же пакет. То есть, а, именно надо это дело заткнуть и именно хорошо заткнуть. То есть, переворот вы можете нормально работать. Бинт сворачивается в жгут. да. И запихивается бинт, прям не жалеется. То вот работа, работа идет. Ты найдите мне и скажите, что я любил ее. То есть все. Сверху накладывается что-нибудь. Ну конкретные типа, ну вот типа как из перевязочного пакета, то, себе. Упаковка -фия! Упаковка вот, -фия! то есть упаковка перевязочная, упаковка, она тебя Ник поцеловать вообще хочет, все. Она вот лезет, лезет. Так, пацаны, ладно, давай. Происходит все именно так, именно конкретные действия. Не надо теряться, не надо ничего бояться, то есть. Потом mm -hmm. также можно прикрутить бинт и просто зачерачить еще сверху еще один. Mm -hmm. То есть, э... Если бинт небольшой, например, 5, сантиметр, так, 5, а 5 сантиметров вот ширина рулона. Выключай камеру, он теперь будет рассказывать это. Виси... Места повесили. Итак, что ж Да, начнем, наверное, вот с этого пореза. Вот этот порез. да, такой... я... поглубже. Так, а значит, заткнули, быстро доставили в больницу. Не человек уже как не бы... И в больницу до да, безопасного места. А у меня руки скользкие, ну, не забывай. Скрываем шовный материал. А это у нас ну, шовный материал оказывается, Да, да. Да, да. Да, да. Да, сразу с иголкой снаряженный а, то есть подготовить не надо кончились те времена когда надо было сначала ниточку заправить в иголочку достали развернули модный зелененький комплект нитка тут какого характера? шелк шелк шелковая, шелковая нить так. учитываем что у нас все так вот, бинт куда делать ладно бинт нам не нужен Разводим кожу. Шить начинаем с мягких тканей. Подручно, ну да бог с ним. Находим крайнюю точку пореза. То бишь вот, самую мелкую. Первый стежок начинает про, место прокола от места пореза порядка 5 миллиметров. Заводим иголку. Заводим. И выводим ее. Примерно на том же уровне скользит, сука. Вытащили. Протягиваем нить. Ты крутой, если бы не показывать. Ну, классический одиночный узелок. Вяжем узелок. Учитываем, что у нас кровь остановлена, но все равно все это мокрая, скользкая, мерзкое. Сейчас принципиально были соединены одним швом да, э, важно, именно да, мускулы. Мышаться. Да. Без кожи. Без кожи. Данным шовным материалом вообще это покровный шовный материал. То есть его нельзя зашивать вовнутрь. То есть а этот... ну да, я так и спросил сразу про нитку, потому что. Есть и... так называемая нить, называется кетку которая рассосется, рассосется в течение 30 суток она рассасывается шелк и... сдается мне не рассосется Он никогда и что же ну ты я держу пари скажешь что же по окончании как бы вот этих манипуляций дальше делается с этой раной на... наносим угу. сначала закончим со швами да давай. ниточку обрезаем следующий стежок делается на расстоянии 5-7 миллиметров по, по ходу пореза вот отлично кожу не зацепил самое главное в этом всем деле как и вообще в любом не бояться Прям не боимся повредить. Вот, Нит... только хотел спросить, там ничего не это. Нет. Главное не перетянуть, чтобы не порвать ткани. Uh -huh. То есть, но ну, там на самом деле ощущается, когда ты ниткой начинаешь уже резать ткани. Uh -huh. Все, нанесли. Ну вот этот хвостик я длинный оставил, uh -huh. я, конечно, косикнул. Да простит меня великий гипократ. следующий прокалывать надо на глубину чуть меньше глубины пореза mm -hmm. там буквально не доходя 2-3 миллиметров глубже протыкать не рекомендуется зачем повреждать здоровой ткани логично а, такой вопрос а вот эти манипуляции с отрезанием как бы отдельных узелков то есть ты узел завязал, отрезал нитку, пошел делать новый стежок. А если сделать, ну, просто, не знаю, как на швейной машинке, а хуяк-хуяк, еще хомяк. То есть не отрезая, а просто проводя нитку. Допустим, сейчас следующий Нет, стежок. Не применяется, очень тяжело шить, ты не проконтролируешь натяжение на каждом отдельном стежке. Вот теперь я, как дурак, все понял. Как только ты начинаешь прокалывать, у тебя предыдущий стежок чуть-чуть доразойдется. Единственное, что ты можешь, это узелок завязал И иголкой дальше То есть, ну, не, ну, отре... есть, не отрезая да, Но вот это правильно uh -huh. Правильное движение Делаем следующий прокол Уже начинает скользить иголка По-хорошему надо бы воспользоваться зажимом Там, У нас этого добра на вот Кажется, кто-то сегодня останется немножко без инструмента. Я же вон с лежит, что, -что? не, тут, тут руками. Зажимаем. Нет. Я вот это косякнул Ладно, чего уже? Пошло, так прошло. На самом деле самое главное это стянуть края раны там равномерность стежков они большой роли не играют и также желательно не зашивать не оставлять пострадавшим тампоны и прочее и прочее ага. может пойти заражение сепсис с некрозом тканей то есть можем сделать хуже чем имеется товарищ патологоанатом э ты сказал, э, стянуть края раны. Ты имел в виду, да простит меня, пострадавший, именно вот эти верхние. Верхние, верхние, верхние. Не, не об этих краях раны речь. Нет. А именно, а именно, именно вдоль... Угу. Иду, края раны вдоль, считаются вдоль разреза. То есть э, как глубоко там внутри пореза ткани между собой соприкасаются, в принципе, по барабану. Там Нет, само не, в принципе, не в принципе по барабану. Я же говорю, что мы прокалываем, но сейчас покажу... Ага. А, и, то есть да, э, э, этот Это... момент глубинной прокола контролирует. Да. да. Да, то есть иголка у нас должна выйти, не доходя до самого низа, угу. двух-трех, двух, ну, максимум 5 мм. Угу. Слушай, а если в это время пациент орет? Ну, что делаешь? Желательно, чтобы не орал. Желательно, чтобы вообще, чтобы его кто-то придерживал. Потому что если пациент еще и дергается, это очень плохо. Угу. Ну, и желательно дать. Ну, тот же тренировочный резиновый нож в зубы, потому что, ну, сами представляете, шить живое. Если, если не сделать блокаду, то это все чревато. Естественно, мы соблюдаем условия стерильности, как хотя бы какой-нибудь, желательно работать в перчатках, потому что работа со всеми биологическими материалами, будь то кровь, ткани, проводятся только в перчатках, во избежание заражения самого себя. Нам же еще себя нужно не заразить, мы же Но не знаем, вдруг учим. Смотря вдруг... какие ситуации. Секундочку. Олегович, ты очень далеко, ты, если хочешь, что-то отдельное прикомментируй. Прям присаживайся, чтобы да, к микрофону рядом. Смотря какие ситуации, опять же, есть, бывают ситуации, когда приходится делать руками. и руками. голыми руками. Но вот мы сейчас, грубо говоря, делаем са самый плачевный вариант, который мы делаем. Когда уже ничего нет, да. и полная же. А вот. желательно иметь при себе ту же трехпроцентную перекись и хлоргексидин во флакончиках. Желательно, очень желательно. А так пойдет все. Да. Идет сама гонка. Любое, любое все, что может выступить в роли дезинфицирующего вещества. Тот же, тот же флакончик с дезодорантом. До, до, места с и прочей, так. до места с хлоркой я бы не применял. Вот, здесь у нас ну, если водичкой разбавить. Вот здесь у нас начинается самое интересное. Здесь у нас кожа отошла не до конца от места пореза. Okay. Здесь нужно постараться не проткнуть эпителий, потому что шов пойдет со смещением. То есть, вот так вот. Угу. Также желательно, чтобы это все затянули. Желательно, конечно, если есть возможность делать это эти манипуляции вдвоем. Один придерживает края раны, третий держит больного. Да, то есть желательно, если с этим кто-то помогает. Одному, конечно, этим заниматься. Немножко не камельфо, потому что нужно и контролировать состояние пациента, и прочее, и прочее. Вот ну, и объяснишь, мы показываем просто базу, просто базу. У меня, как у очень вовлеченного зрителя, родился вопрос. Мясо сшили. Окей. Что делаем сейчас с кожей? Кожа сшивается поверх. Есть очень хорошая присказка. Учил меня ей инструк... ну, преподаватель по предмету полевая хирургия. Вот. И он мне объяснял одну вещь. Я вот до сих пор эту фразу помню. шей белая с белым, желтая с желтым, а красная с красным. И никогда не ошибешься. То есть мышцы с мышцами жировую прослойку с жировой прослойкой, это курица она у нее она отсутствует в принципе здесь сразу кожа идет мушим, вот. <сушит> а, вот красота... держу парить, пари пока ты наводишь красоту а, у какого-нибудь пытливого зрителя по-любому родится вопрос нить сейчас шелковая она не растворяется после того как сейчас можно зашивает... можно если мы зашили мягкие ткани шелковой нитья то кожу я бы тогда рекомендовал не сшивать а вернуть ее натянуть на место кожа тянет кожа тянется очень хорошо Нет, очень легко пластырем и пластырем ее закрепить ага. при этом мы все знать для начала мы обильно залили перекисью водорода и аккуратно заклеиваем пластырем так. пластырем желательно рулончиковым сейчас ну, это пытливый зритель именно, уже значит, представит. Именно для того, если под рукой нет ничего, если мы Я очень понимаю. далеко. Хорошо. Есть, Соответственно, го, господа мучители, в смысле лекари, а, есть ли какие-то принципиальные особенности при сшивании кожных покровов? В принципе нет, применяется шов. Можно применять тот же самый, чтобы не повредить кожу, мы берем. Кусочек бинта. Мы берем кусочек бинта, отхуячиваем пальцы едва не задеваем. Сворачиваем его в такой жгутик. Так. И при сшивании подкладываем жгут под место узелка. За То счет есть? этого мы не травмируем кожные покровы натяжением нити. Потому что ага. ну, это, это точно а чисто... при а, а при этом кожа все равно остается в нахлест нет, одна, одна. Одна. Кожа, Или... кожа, кожа, кожа в стык. Ага. В стык, в стык, стык, в стык, в стык. нахлест, нахлест, стык, стык. Кто клеил обои, тот поймет. Прогладывается, соответственно, жгутик, вот. и после и этого это... начинается да. уже поверх Прочно него. Да. Ну пока да, пару штучек. На пару я боюсь, тут нитки не хватит. Ну, можно ну ладно. пытливый Стри... зритель уже себя все представил, как... да. курица спасена, она возвращается к своим деткам, петух радостно ее встречает на крыльце дома. Кожа прокалывается, сразу хочу сказать, прокалывается гораздо тяжелее, чем мягкие ткани. Если вам, не дай бог, когда-нибудь придется при, применять данные навыки, будьте аккуратнее. То есть кожу можно аккуратненько поправили, подложили жгутик. Но кожа достаточно такая, да? да, сейчас. Вот жгутик развалился. Давай. Да, вот здесь лучше действительно вдвоем. Держим. Здесь вяжется обыч... Обыч... все вяжется обычными узелками, без всяких выебонов. Это базовая техника кройки и шитья. Разваливается. Не хочет. Ну там уже... Ну, у тебя просто нитки уже нет. Да, тут... и... И с длинной ниткой работать удобно. Поэтому желательно, желательно при себе иметь несколько комплектов шовного материала. Uh -huh. если, ну как бы блин, но опять же то есть это если смысл того, что если к вам больше никто не придет. да, допустим вы ушли в поход, то добираться Это с... топомера, либо это криминал, да. то есть либо вот вот именно вот так. ну крим давай криминал. вот она в принципе вся работа. кура спасена. Для наружных покровов применяем шелк, для внутренних покровов применяем так называемый кетгут. Все. У шелка сразу емкости нет, у есть. Да, за этим надо следить периодически, обновлять. А... Либо второй вариант, ну, давайте мы тут шов сняли. Либо второй вариант, допустим, у нас нитка кончилась, или мы не хотим сшивать, то есть мы понимаем, что мы больного можем транспортировать, мы накладываем рану на хлест. Ну, тампонируем и накладываем. Да. Также компонируем. Вот как, как я показывал, тоже. Натушные. Также по и поверх прям поверх швов на внутренней ткани, на внутренних тканях накладываем шов, накладываем тампон и заклеиваем пластырем. А нельзя взяли вдоль? Вдоль нельзя. У тебя ткани же в а тебе не, же их. Не, не, не, они разойдут. Да. Ну, здесь, соответственно, должно быть по, да, по возможности выбрито и живет. чисто. Да. Иначе пластырь тупо не, не хватится. Ну, Хотя, ну, если это ну, если это ну. советский пластырь, то ну, им да, же, им ну, же можно и продепилировать. Ну собственно, и все. Товарищ курица спасен. Ну и пополз С последних сил, да, блядь. Наступаем! Мы yes. ее дарим тебе. Вот так вот.